Всем привет! Сегодня я не в землянке, пришел в город, нужно мне упаковать и завтра буду отправлять нарды, которые мы вырезали. Сейчас увидите кадры, по... ну, некоторые я снимал в землянке, когда изготавливал их. Также увидите кадры по изготовлению второй коробки нард. Заказали вторую коробку нард. 65 на 25 будет большая коробка. Будем резать, также все буду снимать, показывать. Завтра отправляю нарды, забираю заготовку и уходим снова в лес. В лесу будем резать, также нужно будет закончить вход, осталось совсем немного. там Скоро смонтирую видео, когда закончу, и все увидите. Получилось вообще интересно, мне понравилось, не зря столько работы проделано. Сейчас очень замаскировано получилось. Интересно, короче. Все увидите. Сейчас заряжаю еще аккумуляторы. А завтра собираемся. И идем снова в земляночку. Всем приятного просмотра. Показываю проделанную работу. Вот так вот уже покрасил. подшкурить надо, будет. засветлить маленькой, потом еще нанесем грунт, патину будет намного, еще красивее. Вот так вот внутри оформляю. Ну просили орнамент солнце, не, не помню как это, с какого города это. Ну, у них там символ солнца, медведь. Вот так вот. вот покрасил. Также еще не шкурено. Засветлим потом еще. Вот так смотрится это все. Хорошо. Вот такой вот дуйка называется. Кустарная кустарный краскопульт артом вот так берете идуйте все красится как из краскопульта так что ладно занимаемся землянкой вечером еще доделывать буду уже наверно, окончательно под покраску может уже покрашу даже потом будем лакировать отправлять еще домики надо сделать два дня я ничего не снимал занимался своими делами тут по землянке так двери не делал занимался нардами сейчас покажу Здесь специальное место для сушки у них гвозди прибил, висят сушится. Уже в принципе-то досохли. вот с, от, с этой стороны немного. Сейчас покажу заодно. С этой стороны немного липкие еще. Это я их прогрунтовал, покрасил. В принципе, все уже дорезано. Ну, рисунки все сделаны. Так вот получилось здесь будем еще сегодня засветлять с обоих сторон одинаковые, вышкурим вот эти еще щеткой по металлу такой вот сделаем более светлые, темные получились. Потом еще нужно будет сделать домики такое сверло форс, форст норай называется вроде это от... я, я, я. когда ходил в город там ящик от ящика оторвал из фруктов из, из него сделаем домики вот так вот два дня занимался нордами там поступил еще заказ надо эти уже доделывать Будем нарезать вторые. Более дороже уже будут. Эти были за 5000. Те будем делать за 15 уже. С горами. Ну, горы попросили сделать. Геометрия. Посмотрите, как получится. Сейчас по шкуре нарды. По это. Щяточкой пройду, чтобы они посветлее были. А еще покушать надо будет сварить дров, наготовить на ночь. Все красиво будет. Посветлее. А Тут что-то темновато как-то получилось. Немножко надо засветлить. Так вот. Вот так вот. После брошировки. Мне интересно. рваный стиль этот. Вот, вам нравится, такой стиль нет, пишите. А Там может мне одному так нравится. чем нибудь другое придумаем-то. Сейчас посветлее. Так, буду делать домики, сегодня еще окерну на слой, завтра еще на слой, домики сделаю, петельки, навесы приделаю, все уже есть, и можно будет отправлять. Всем привет, находимся в гараже, заказали еще одни нарды. Буду делать коробку Не нашел готовых коробок Липовых Поэтому придется саму делать Купил уже такие доски Липовые Размер метр тридцать Толщина два и семь Ширина девять сантиметров Сейчас нарежу реек На щит Дома уже склею, потому что минус, здесь минус, это в гараже холодно, не клеят. Дома поклею, потом пущу через станок, через рейсмус потом пропущу, сделаю борта. Короче, коробку сделаю сам, уже подготовлю все. Вы на таймлапсы посмотрите. И потом уже пойдем в землянку резать. Ну и там делами заниматься. Короче, венек здесь побуду в городе, все сделаю и вылез. Слипая у нас вообще в городе туго. Одна доска вот такая стоят 400 рублей. Некоторые говорят, почему так дорого нарды стоят. Тут на один материал 2000 только. Только на одни доски. Плюс лак, работа, картинки... Это все тоже деньги. На одни нарты уходят 500 рублей. На лакокрасочную работу так на одни. Фурнитура там тоже не дешевая. Ну и она вот так накапливается. В итоге, если из липы делаешь коробку. Но все про все. Липовая коробка 60 на 30. В себестоимости около 5000 выйдет. Вот 10 тысяч остается на работ за работу беру. Получается. Пятерка на расходы. Пол месяца работы за 10 тысяч. Вот так вот уходит как-то. Вот эти нарды <coughs> за 15 тысяч уходит. Вот это две недели работы. Резьбы. Примерно ну, со всей покраской. Со всем этим. Потому что <coughs> если делаешь красиво, аккуратно, то времени это много уходит. Беру около двух недель. А которые сосновые, вот делаю нарды за пять недорогие, бюджетные, на те уходят уже недели. И расходов там тысяча с копейками, 4. ну три с половиной где-то выгоды, прибыли остается, если кому интересно, вот так рассказываю просто. Ладно, смотрите сейчас на ускоренный чтобы ваше время не тратить. готовенько сделал борта потом наклею сейчас стену их дома склею на, на щиты, доски готовы тоже сейчас дома склею щит сделал тол толстые я если я делаю то делаю надежнее, чтобы было а то делаю тонюсенькие там по сантиметру по полтора они потом рвутся все Тут 2 сантиметра тут толщина, толщина, так что и порезать хватит места, и будет надежно. Все, крепко. Чем больше площадь склеивания, тем надежнее. Борта тоже такие вот сделал, закругленные. Ладно, сейчас все забираю и иду домой клеить щитки тоже покажу наверное как клею щиты когда я летом вот здесь клею в гараже то вот здесь у меня есть приспособление вот два уголка а это стяжки она что что то не помню около полтора метра что ли склеивает вайма <с> такая самодельная а сейчас дома будем это инструкционными там при, приделаем как-нибудь склеем вот одна досочка осталась на следующей нардишке. Четыре штуки ушло. Вот только осталось от четырех досок запчасти. Такая коробка получилась. Здесь брошировка, чеканка. Торцы все зачеканины. Здесь тоже зачеканин. Здесь брошировка. Все гладенько. Размер 50 на 20 с этой стороны такой медведь. Ножки. Обычные. Такие. Здесь тоже вся брошировка. Вполне интересная Коробочка ушла. За такие-то деньги. В магазине точно не купишь. Так что, если кому-то Нужны, пишите. <coughs> Ссылка на ВКонтакте, Телеграм еще там будет в описании под видео. Можете найти, связаться. Сделаем по вашему эскизу. На ваш, как бы сказать, на ваше усмотрение, какие хотите. Можно даже <coughs> фотографию там мужа, не мужа сделать. И также делаю <coughs>, в зависимости от финансовой возможности человека. Ну вот, от 5000. Следующая коробка уже за 15. Ну, кто, насколько себе могу позволить, настолько и вырезаю. Как бы, не так, нет такой цены, чтобы определенно. Вот внутри такой медведь эти скиз солнца орнамент все все гладенько лакировано на 4 слоя лака фишки фишки я сам не, не делаю <coughs> заказывал так что если ну там можно договориться в основном на вот такие только но можно другие заказать какие-нибудь если нужны. Но вполне прикольные тоже фишки. Резные, лакированные, подклеенные, все. Мне нравится Зарики там тоже такие простые. Конечно, тоже на ваше усмотрение можно дорогие заказать. У меня есть из абонита. 1000 рублей за два как говорится такого на что хватает возможность финансовой так что вот такие нардежки получились завтра отправляю и все, и начинаю резать вторую коробку вторую коробку Примерно планирую неделю-две резать. И потом могу уже следующий заказ вырезать. Застежка тоже такая интересная. Вторая коробка будет поинтереснее. Будет эпоксидка. Фотографии под эпоксидной смолой все здесь резное снаружи <coughs> ну ладно все потом сами увидите так что ладно всем до скорых встреч пишите